Буэнос диэс, братва. Ядерный рассвет вновь изаряет ваш экран, и это все-таки точно финальная серия Эксмахина. Поэтому садимся поудобнее, берем ништячки и продолжаем воевать с подрагивающей мышью. Поехали. Итак, смотрите. В прошлой серии мы сделали заходов, наверное, 20 на Оракула. Но проблема вся в том, что у нас крайне медленные орудия. Давайте, для чистоты эксперименту, попробуем зарядить три захода, а потом, если что, пойдем искать более быстрое вооружение. Сука, он очень быстро перемещается. Не попал. Блять, еще плюха. Молоко. Слишком. Так, отстрелил крыло. Ну... Блять, чуть-чуть. Так, пища конструкции. Выживу, не выживу. Блядь! Приходится использовать лазер. В полнейшем зажиме. Сучара, пушки начал гасить. Блин, низко. Блин, опять низковато. Да что такое? Нажми её секунды раньше. Блин, опять ушел. Да что такое-то? А? Ебаная бама, блядь. Ну кто бы сомневался. Короче, ладно. Даже не буду делать второй-третий заход. Так, карта. Надо как-то объехать место от сцены, чтобы скрипт не сработал. А нам надо перевооружиться. Как там вода. Как-то же я сюда заехал. Ну, примерно тем же путем буду возвращаться. Короче, у меня идея. Вместо энергетического вооружения нацепить пушечное. Те, зря я все-таки спрыгнул. Но давайте, наверное, съездим до Вахата. Там помесимся и подберем таки себе нормальное, сука, оружие. Ну, попутно все равно заедем где-нибудь. Еще прикупим чего-нибудь. У меня вообще мысля какая. Тупо поставить пушечное вооружение. Либо пулеметное. Едем в первую очередь в сель Главный калибр у нас один Циклоп Денег у меня просто куры не клевали Поэтому мне как-то насрать на их наличие ну, вернее как. У меня их тупо вагон, поэтому мне вообще до задницы. Так, мне нужны пуки. Так, рапира с лазером. Забираем сразу вот эти две штуки. Нужно что-то по артиллерии. Так. Две рапиры нашли. В принципе, если так уже вдумываться, то... Вместо циклопа подойдет омега или свинина. Тем более баблонный эксперимент у меня есть. У меня почти 3 миллиона. Можно, конечно, замутить миротворца. Но денег уйдет слишком много. Я бы даже сказал непростительно. Да и с энергетическим оружием у меня ебаться он нет ну никакого желания. Ну просто Хорошим вооружением можно разжиться, наверное, только в Вахате. Ну, это я имею в виду, если пойти по пути фарма этого самого вооружения. Закупиться где-нибудь крутыми стволами можно и так. Мне нужно, в первую очередь, уменьшить скорость перезарядки моей артиллерии. Мы уже собираем в чистую артиллерийский сетап. Так, металл Скорострельность 180. Количество зарядов в обойме 50. 24 выстрела в минуту, либо... 180 выстрелов в минуту. Так. Это все по энергетике. Прыжение 30. Ну да, макс 180. 4800 ДПМ. Дальность поражения огромная. Чего мне не надо. Так, дверопиру я в принципе намутил, теперь надо намутить. Так, ну рейн метал, в принципе, можно поставить как курсовую. Нее, в принципе, можно хуйца забить. Так. Наша задача отыскать циклоп и системы, повышающие скорость нашей перезарядки. Так, ну что, теперь путь Варжан. Потому что других вариантов я тупо не вижу. Блять, я не туда, походу, поехал. что надо так теперь надо тестировать рапиру снаряд влетает практически мгновенно то чего я всегда и хотел не ну пока в принципе поставим одину на место Да, лазерный заряд летит не мгновенно, это уже плохо. Можно было бы, конечно, поставить три Одина вместо двух слонов и Одина, но все равно не то пальтичь, особенно учитывая, что главный калибр получается бесполезен. Из-за вот этого вот, блядь. Я бы мог, конечно, сказать, что мне под хуй. Но мне не грамма не подхуй. Вот тут вот вся ебяда. Драк <свист> Так, теперь надо заехать в Марицию Охуенно так срезаем Чего, блядь? Как уху у хуй меня вахат грузится? Че? Я тут забыл-то, блядь. И где я нахожусь? Фука. А, вон он я Твою ж мать хуня. так ладно грузимся снова в либриуме блядский рот какие-то глюки что черт подери происходит так ладно сходу в два. Ну всякий Так. Нет. Мне нужно растить домашку артиллерии и скорость ее перезарядки. Есть у нас что-нибудь такое? Расстрельность нет не то. Короче говоря, скорость перезарядки, и дамаг. Тупо либо, либо поставить себе три рейн металла и тупо вкачать их в дамаг, все. В любом случае, не буду пропускать как сцену. Сука. Ща посмотрю настройку. Видимо, зря я заезжал в Морицию. Понятно, блядь. Че? Да ну нахер загрузится на въезде в луку ладно но что такое Да вообще пиздос! <вослужит> <вослужит> Не отпускает трава. Теперь еще и прожать не могу. Вообще радужно. Сейчас. И есть, похоже, перезапуск игры. Помог. Отпустил ее. Такие чудо-травища. О! А вот и свинина! Так, это огнестрелы, это миномёт. <свеч> <свеч> <свеч> Правильно, что у свинины ограничен до запас. Циклоп. Так, в принципе, все пухи найдены, осталось только найти сетап для того, чтобы этим пухом навесить дамаги. Ой. Давайте-ка, наверное, сразу поставим все это добро. Рейн Металл курсовая. Рапира 1. Рапира 2. Теперь я полностью арт. Дайте, какое-что сделаю. Я повешу, чтобы не, до... не спамить пробел, и не... тем более не ломать палец об колесо. Я сделал вот так. Стоп. Не, не так немного. Во! на всякий случай сохранюсь Нихуя не пойму, куда мне ехать, ну ладно. Сейчас должен мимо Тосканы ехать, вс верно. Вот ввахать это мы. Я думаю, разживемся тем, что я ищу. А ищу я хуй болдовины, которые позволят мне увеличить дамаг артиллерии. Потому что сетап у меня теперь чисто артиллерийский. Обследовать пока не найдем, я так понимаю. А, а, я еще не туда поехал. Ну что ж. Скорострельности до а Редметалл сюда не вписывается, по-моему. Впрочем все в пиздищу Поехали нахуй назад Че курс на футерлянд Курс на Фотерлянд. Блять, мы ж дергается как нервно парализованно Ну, сука. Хотя с другой стороны. Ой. Ой, как... Красиво. И громко. Весело и громко. Ну что, ходу. Нахуй. Потом придется пересечь весь край и оказаться снова в Фоттерлянде. Но уже с новым обвесом, а? Просто по КД юзаем баночки. да что такое Я вам меня столь десь. Блять, я не ушел глазами соживым, живым, сука. Че? Чувак, попухом. Все на месте. В принципе, ебался он все уши. Вох, хотел ловить клинически нехуй. Меня столько приключения на сраку. можно ехать, отстреливать оракулу шарики, ролики, крылышки и все такое. Я просто похлопаю. еще а, а, сука. А, так еще один перезапуск так кажись заработала теперь чем что мы делаем а теперь чем в тупую даем по тапкам из этой локи И, почитав некоторые гайды, пока творил херню, я обнаружил, почему все стали нейтральными. Это все потому, что я воспользовался в Аржане портом. Это, скажем так, недокументированная фича, Поэтому, если вы вдруг на, по на поздних этапах игры резко забороли со всеми отношениями, Ну что ж, добро пожаловать в Оржан, Вернее, потом в его порт и в Вахат. Что характерно, обратно придется ехать на своих четырех, как говорит игра. Потому что, опять же, поведение это не особо документировано. Никто не думал, что игроки используют игру вдоль и поперек. Поэтому сделано было так, что... Обратной дороги нет. Придется пиздовать через край. Хотя, в принципе, из Аржана попасть в Фотерлянд, что так? Придется пересечь Вахат и Край, что так? Раскочить в Либриум. А оттуда уже. Фотерлянд. Ну, блять, более геморройный вариант, на самом деле. Так. Теперь топим в Фотерлянд. И едем ебать это животное. О, появилась метка. Сейф. Молдок. Ох, отпустил. Ох, ебать, какие тут пуки. Так, что у нас есть? Пулемета лазера, электроспуск, оптический притол не хуйня. Так, а дальше-то куда? Туда. ну же ты, анималс. еду. Нихуя. Так, перчим дальше. всякий случай. Сейф я уже ничему не доверяю. Может почти непрерывный поток взрывов обеспечить. Мне это нравится. Фух. Видимо, мой кабель глюканула, а я-то думал... Что все, опять перезагрузка Снова сохраняемся Но уже с арт сетапом Правильно в том, что не мне на фарм Есть негде Поэтому придется обходиться 8 баллонами Так, эту сцену мы видели в прошлой серии. и падла, конечно. не хватает мне не достают сука точности так а у меня просто сенсор пыльный сейчас конечно попробую почистить Так, вроде бы мышку перестала канаебить. Да, красота и четкость. Да сука, а как он так всегда попадает, да? Так, так у ну, вообще дамага не уменьшается? Ага, сука. Жопный огонь. Чуть-чуть не хватило, но с артиллерийским сетапом но угасить легче на самом деле Ух, Вот, ебаный пот Все ракеты стоит апсины. Ну, красота, ебать. Да ёбаный ты нахуй! Сука... Хоть как-то уже... может сосредоточить огонь на втором крыле. Сейчас заметим, насколько упала сложность. Последний удар, и... Есть контакт. ...модуль Оракула и был разрушен, сам компьютер остался цел. Его металлические слуги вернулись в джунгли и совершают иногда неожиданные набеги на экспедиции Успешная установка блокератора вызвала заметные изменения в жизни людей. База пришельцев переместилась в Зармак, где они, наконец, смогли спокойно исследовать излучение и его действие на людей. Первые эксперименты оказались довольно успешными. Некоторым людям удалось снять маски и выжить. Правда, лишь в стенах лаборатории Ньер. Впервые за много лет у людей появилась надежда на восстановление прежнего мира. Но самые прозорливые начали понимать, что падение тарелки не было случайным. И планы новых союзников могут сильно расходиться с чаяниями людей. Фух. Вот как-то так. В принципе, в принципе, к этому больше добавить нечего, вы все видели сами. Был у нас... И лютый пот, и расслабон, и куча разных приколов, и баги, и месиво. все. <дых> На этом четвертый сезон можно считать законченным. А Экс Махина я могу смело рекомендовать к прохождению. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Ставьте пальцы вверх. И до встречи в пятом сезоне. Амнезия. The Dark Descent. Скоро давайте да как говорится сцена после титров ну что я могу сказать в принципе я здраво так поностальгировал но блин все равно не покидал ощущение какое-то что-то вот не то одно дело когда тебе 13 лет ты только что получил этот диск, неважно откуда, неважно от кого, и сидишь, прям тебя аж трясет от нового, чего-то неизведанного. И сейчас, когда ты сидишь перед огромным монитором с мощной машиной тебе 23, ты понимаешь, что вот есть какая-то светлая грусть, Ну, блять, это все равно не то. Вот именно из-за этого я одновременно люблю и ненавижу старые игры. Люблю именно вот за это чувство ностальгии. А вот терпеть не могу. Именно из-за того, что... Ну, все равно кажется, что... Хоть и раньше и было лучше, но все равно уже не то. Я не понимаю, как это контрить. Поэтому... Нет-нет. Да и ужалит меня червячок. Слушай, Саныч, а может все-таки пройдем что-нибудь олдовое, а? Короче говоря, хватит лишней лирики, давайте до скорого, в пятом сезоне у нас будет концентрированный высер кирпичей, Амнезия, The Dark Descent, до встречи, давайте парни.